добрый день решили протестировать мощные рации, как бы наша линейка радиосилы выбрали более-менее прямую, даже, даже, даже прямее, чем в прошлый раз, посмотрим, что из этого получится. Представлено у нас 5 раций, протестируем, наверное, их с, со штатными антеннами и с увеличенными. Отъезжать будем сразу километров на 6 и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, наша первая точка. Проверяем рации. 910 десятка, 710-ка. Раз, два, три, Понимаешь меня? нет, 710, 710 да, тебя, хорошо. Ну, я тебя такими помехами слышу. Давай попробуем с 910 -ки. 910 1, 2, 3, 4. Как есть, нет прием. Я принимаю тебя также хорошо все принял давай сейчас другие попробую альфа 80 как меня принимаешь проверяю на запись альфа 80 принимаю хорошо чисто без посторонних шумов ну альфа 80 я тоже хорошо слышу единственное там ветер слышу давайте попробуй со 150 -ки. 1, 2, 3, 4, 5. 150, также чисто, четко, без шумов Все, понял. Поеду я на, на следующую точку 7 километров. А, А, ну да, забыл про него сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, гитердинка как с меня, слышишь? Гетеродинка нормально, слышу тоже все, принято. Поехал на 7 километров. Хорошо. Так, первая точка 5 километров по прямой. Ну, с небольшими перележками. Нормально, но слышно. Едем дальше. Так, проверяем. Получается 710-910 на 6. 6,2 километра. Рома, семьсот десятка, один, два, три, четыре, пять. Слышишь, меня нет, принимаешь? Раз, два, три, четыре, пять, семьсот десятка. Как меня слышишь? на 710-ке 3 прерываешься. Ладно, давай сейчас 910 ки попробую. 910-ка. 1, 2, 3, 4, 5. Как слышно? 910-ка так же громко, четко принимаю. На 910-ку я тебя слышу почетче. Но а я так же. Я понял. Ладно, дальше еду. Так. так, Ром, давай дальше еду. Альфа 80, 6,3 км, и давай еще битер один попробуем. Альфа 80, вообще шикарная масса, Отлично все. Ну ты у меня немножко прерываешься. Давай попробую сейчас что-то у нас. одинку или тут? А 150 -ку. Альфа сто пятьдесят раз, два, три, четыре, пять. Альфа сто нормально слышу, четко не Громко. Окей, понял. Ну и гетеродинка. 1, 2, 3, 4, 5. Как слышно? Гетеродинка так же. Не, не громко, четко. Все. Понял. Ладно, дальше еду. Так, 7, 23, километров, 7 километров, в вот, общем, проверяем. Давай, начнем с 710-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 710. 7,3 километра, как слышишь? 710, 7,3 километра принимаю хорошо. Хорошо, убавляю звук, давай 90-й. Девятьсот десятка, семь и три километра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разборчиво, хорошо, принимаю. Ну вот на девятьсот десятку я, по-моему, тебя получше, слышу. я, я также что на семьсот десятку, что на девятьсот десятку, хорошо, принимаю тебя. Чё, тогда другие пока не тестируем, дальше еду. Да, давай, дальше. Окей. Так, приняли решение, пока у нас не совсем должны быть самые мощные рации, проехать дальше другие пока не тестировать. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Так, 8,3 километра. А снимок у вас будет. Начнем, наверное, с на 710-ки. Семьсот десятка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть, нет связь у нас. Так, семьсот десятка, три у меня. Прерываешься, идут помехи. Ну, возможно, я под лэп нахожусь. Ну, давай попробуем сейчас 910 десятого. Добавляю звук на семьсот десятый. Так, 910-ка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 есть, нет какая-то связь. Так, ты у меня прерываешься, я услышал только, да. Давай я попробую на 910 прикрутить антенну побольше. Так, прикрутил на 910 вот такой вот выличную антенну, зато. Заодно проверим, есть ли какая-то. Пользовать нет. Ромка 910 с одной э, с увеличенной антенной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть нет какое-то улучшение. 910 пушки примерно так же, как и с короткой антенной. Слушай, я тебя четче стал принимать. Ладно, давай другие потестируем. Так, Альфа 80, штатная антенна у нее такая есть, пробуем. Альфа 80, 2, 3, 4, 5, 6, как меня слышишь? Альфа 80, конец фразы. Ну понял, давай пробуем 150-ку тогда. Так, конец фразы у нас немножко ушел. Альфа 150, 1, 2, три, 4, 5. Есть, нет связь. Альфа 150, как будто рядом стоишь, вообще хорошо слышу. Ну вот я 150-ку тебя тоже очень четко слышу, прям прекрасно. Ладно, что, давай гитардинку еще проверим хотя. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Как слышишь, принимаешь, нет Принимаю, хорошо Громко, четко, разборчиво Ну да, мне кажется, даже немножко Как бы поразборчивее, чем на На 150 -ке. У тебя длинная антенна? Да, длинная Тоже цепля длинная Хорошо На следующем километре Перецеплю на длинную Подожди, это у тебя короткая да, антенка была? Да, это короткая антенна у меня. Ну я тебя принимаю прям хорошо, прям очень нравится. Давай. То есть гитеродинка очень хорошо работает. Звук у нее четкий. Ладно, едем дальше, пробуем. Так, и 4 километра давайте попробуем что у нас получится 710 -й. я не совсем уверен тут если видно что леп еще идет потом прямой тут никакой нету тут кусты кустарники пробуем 710 к 1 2 3 4 5 6 9 и 4 километра как-то меня слышно нет да я тебя принимаю да, ты меня принимаешь. Да, я тебя принимаю. Чуть-чуть прерываешься, а давай перехожу на 910. Так, 710 справилась, 9,4 километра скрина у вас будет. 910, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как слышно. Я тебе немножко похуже слышу. А я наоборот получу. Ладно, перехожу тогда к 80 и 150. Альфа 80, 9,4 километра, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как принимаешь? Альфа 80, принимаю еще лучше, чем две предыдущие. Хорошо, громко, четко, разборчивость прекрасная. Ну да, тоже убавляй звук, перехожу на 150. -ку. Так, звук убавим, чтобы этот друг, потому что они на одном канале будут шуметь. 150-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 4 километра, как слышно. 150-ка, так же слышу хорошо. Ну да, тоже хорошо слышу. Перехожу на Супер Гитер 1. Так, супер гитеродинка, 9,4 километра, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как слышно. Четко, раздорчиво, обозлятся, чуть похуже, чем у Альфы. Ну да, возможно, слушай, ну дальше там по ходу дела что-то типа с лесом смешанное будет. Ну, давай Попробуем. Так, ну наверное я сейчас сейчас покажу вам, что тут у нас такое, какие условия. То есть, как видите, там у нас дальше лесок. Прямой видимости никакой нету. То есть плюс, плюс, соответственно, лет. ладно, пробуем едеть дальше. А 10,81 километр. То есть, за таким озером. Начнем, наверное, с 710. Ну, вряд ли, потому что тут лес прямой, к сожалению, нигде не можем найти. Ну, попробуем, то стоит. 710, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 8 километров. Как слышно? 750, ты Слушай, ну я удивлен, 10,8 километра, ты, конечно, прерываешься, как бы, но я тебя слышу. Давай попробуем 910-ю. Так, убавляю звук на 710-й нашей. Ну, я думал, она сдуется. 910-ка с удлиненной антенной, надеюсь, будет лучше. Сейчас машина проедет. 710, -ая. 1, 2, 3, 4, 5, 10 8 километра, как слышно. Слушай, ну, наверное, все не сдувается, потому что я тебя хуже, чем на 710 и на ней слышу. Я говорю с 910, с удлиненной антенной. А, ну вот 910 я тоже 910 сейчас говорю. Отлично, слышу. 710 ты прерываешь. Ничего не понятно. Ну все, понял. 710 значит, 10 значит, 10,8 для нее максимум. Давай пробуем другие рации. Че, оставляем тогда 910 -ку, 710 -ку списываем с, с обычной антенной. Да, давай, так, и, и теперь один, давай на четвертый канал перемка десятку выключаем так альфа 80 10 и 8 километра альфа 80 10 8 1 2 3 4 как меня слышишь Альфа 80 слышу, хорошо, шумы небольшие появились, в принципе, так нормально. Понятно, давай тогда включаю 150, -ку. не то взял. Так, 150-ка, один, два, три, четыре, пять, как слышишь? 150-ка, как рядом, прислаю, вообще хорошо. Ну, 10,8 километра она прекрасна, Гитародинку, ты, ты сказал, на какой, на четвертую, дай перестроить? Да, давай на четвертом, потому что на трюкам посторонние. еще на километр дальше, 710-ку мы списываем, да, получается, или давай все-таки на всякий случай попробую тебе докричаться. Вот давай попробуем, да, на следующий километр. Окей. Okay. Так, чтобы okay. показать расстояние, не знаю, видно ли будет. То есть, видно наша точка, и я 10,8 километров между нами по прямой. Звук, наверное, как-нибудь у тебя криво будет стоять. Ну, совсем вряд ли, конечно, но попробуем. 700, десятка, раз, два, три, четыре, как меня слышишь? 11,9 километров. В общем, связи 710 десятки нету. Покажу вам. Не знаю, видно там, не видно. Отключаем первый выбывший. Ну, почти 12 километров. Совсем не по прямой. Я думаю, это нормально абсолютно. 910-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девятьсот десятка. Хоть что-то проскакивает? Ну, я тебя слышу довольно плохо. Попробуй еще раз повтори. В общем, девятьсот десятку я тоже выключаю. Смысла в ней нету. Так, альфа 80, почти 12 километров. Сейчас убавлю звук. Альфа 80, почти 12 километров, как слышно. Есть ли вообще какие-то проблески? Связи? Мне тут через лес тебе общаю. Альфа 80. Нет, заикаешься и шумы какие-то. Ну, понял. В принципе, я тебя на нее хорошо слышал. Почти 12 километров, считай. Так. давай 150. Ну как слышите, она, я думаю, вы слышите, что она принимает нормально. 150 150-ка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть, нет, какая-то связь. 150 -ка вот шикарно просто по сравнению даже с той же Альбой 80. Громко, четко разборчиво принимаю. Принял, перехожу на гитеродин. Так, Ром, гитеродинка. -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как слышно. Ну на удивление также за кальций 150. -а, громко, четко принимаю. Все понял, давай дальше еще туда. 710 выключаем, да, совсем. 910-ку тоже выключай, я тебя не смог на нее ничего разобрать, только только шумы. Все понял. Так, ну вы видели, давайте я вам покажу местность. Вот так вот. Лес, лэп, машина. И вон туда, вот так, вот так вот, если точнее быть, там находится наша точка. Так, у нас того 13 километров, сейчас я вам постараюсь показать, не знаю, видно, не видно, к сожалению. К сожалению свет выключается. Так, вот, вроде поярче я попытался сделать. 13 километров точка. Пробуем. Так 710 десятки, 910 десятки у нас дулись. Как бы еще это сделать, а ничего не мешалось. Попробуем. Пробуем с альфа 80. Альфа 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как-то меня слышно, не слышно. Альфа 80, ты заикаешься, половину пропустил. Слушай, я тебя довольно четко слышу. Ну вот, сейчас получше, я, не знаю, вроде ничего не поменялось. Ну ты потом по видео посмотришь уже по сути через лес. Так, 80-ка работает, я думал сдуется. 13 километров по прямой. То есть и то вот лесок, все это вы сами видите. Добавляем у нее звук. Чтобы не мешаться. 150-ка. 150-я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, как слышно меня. 150-я слышу тебя хорошо, громко, четко, разборчиво. Ну давай на гитеротинку проходим. Так, так. Гетеродинка. Раз, два, три, четыре, пять. Джитишка, как меня, слышишь? Вот гитеродин так, как и на альфа-80, ты заикаешься. А какой километраж уже? Тут уже 13 километров. О, нет, ехать дальше. Да, давай проедем еще хотя бы на километр, попробуем, что нам. Хорошо. Ну, как видите, то есть уже лес пошел, то есть прямой нету, но рации работают три штуки. Посмотрим, что сдуется дальше. Так, у нас с вами по прямой очень много километража но 14 получается никакой прямой тут конечно нету давайте попробуем а, с первым тестируем я не связываюсь чтобы было честнее Давайте протестируем. Вряд ли. Тут, мне кажется, вообще ничего не возьмет. Альфа 80. Альфа 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть ли какая-то связь вообще или шумы хотя бы? 14 километров нет. Сильно сомневаюсь, что здесь что-то вообще возьмет, ну, сильно предельное расстояние. Давайте попробуем 150. 150, 1, 2, 3, 4. Есть хоть какие-то намеки на связь? Тишина. Раз, два... Три, четыре, пять, есть какая-то связь, нет? 14 километров, 150-ка, как слышно? Рома, повтори 150 -ку. Принимает 150-ка. 80, к сожалению, не вышло. Так, 80 сдулось. Давайте еще раз попробуем. Дата включена. Второй. Рома, может 80 все-таки слышно? 1, 2, 3, 4, хоть на какую-то. Нет, 80 нет, 150. Да, нет, что-то слышит. Странно. Ну, в общем, 80-ку мы с вами исключим. Давай тогда гетеродинку. один, два, три, 4, 5. Как ты меня слышишь вообще? Хоть какие-то шумы. 1, 2, три, 4. Есть, нет шумы. Понятно, гетеродинка получается у нас уже на шуме. Давай еще 150-ку попробуем. Гетеродинка есть связь, но ну, до того степени хреновая, что будем считать, что ее нету. Так, 150-ку еще раз протестируем. Рома, 150 -ка. 1, 2, 3, 4, 5, есть, нет связи. Ну ты меня уже прерываешься. Давай я до 15 километров доеду, там посмотрим. Все. Предельная связь. Давайте я вам все-таки покажу, что это такое, чтобы вы немножко понимали. Вот туда нам есть. Вот если точно быть, вот туда. Вот. То есть все это уже через лес. так запись идет ну что попробуем хоть что-то докричаться я очень сильно сомневаюсь что хоть что-то у нас будет работать но сильно предельное расстояние давайте я вам покажу то есть это поворот на Мияги железнодорожный здесь вот мы находимся ну пробуем Большие-большие сомнения у меня идут. Рация включена. Второй. Рома, Альфа 80, 15 километров. Как меня слышишь? Один, два, три. Альфа 80, 15 километров. Хорошо. Вот это да, 15 километров. Так... Давайте 150-ку, вот как так, 14, уже не было связи, 150-ка есть. 150-ая, 1, 2, 3, 4, 5, 15 километров, как слышишь? 150-ая тоже слышу, так да, же, хорошо. Че, блин, дальше что ли ехать? Ну не знаю, давай попробуем. Давай. идите родинка. родинка один, два, три, четыре, пять, шесть есть нет связь. Ну, ты как ты. слушай, ну я тебя слышу ну что, давай по экстремалу тогда едем -то дальше то ну, давай так ну, давайте я вам покажу чтобы вы видели, что в реальности то есть между нами 15 километров. Я стою на повороте мияги Торгели. То есть... Вот она раз, дорога. А вот на два. И вот такая вот прямая с лесами. Как бы это странно не было, но связь, связь есть. На всех, причем, трех радиостанциях. А на 14 80-ка уже сдавала. Вот как так. Пробуем дальше. Пошла запись. Очень сильно сомневаюсь, что связь какая-то будет. 16 километров. Так. 16 километров. Вот нашел такое место, потому что машина в низине дорога. Решил выйти сюда. Связи вряд ли будет. Я прям сильно-сильно сомневаюсь, что она будет. Поэтому ну, давайте попробуем. Восьмидесятка. Один, два, три, четыре, пять, восьмидесятка. Есть ли какая-то связь вообще? Восьмидесятка связи нету. 150ка 150ка 1 2 3 4 5 6 есть какая-то связь нет связи нет ну и последняя наша рация Гитеродинка. 16 километров. Гитеродинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Может какая-то проблеск есть? Нет. Ну на этом все. То есть смешанным у нас это не является. Вернее, прямой. Вот так вот. Там внизу машина, сейчас покажу ее. Вон она просвечивает. Ну, на этом все.